Вышла новая и последняя версия плазмы пятого поколения, это версия 5.27, теперь разработчики полностью будут уделять внимание шестой версии плазмы. Ну а в этом видео я расскажу что нового в версии плазмы 5.27. Начну я с приветствия, теперь после установки появляется вот такое вот окно приветствия. Тут описывается и рассказывается о том, что такое Плазма, что она умеет, какие тут есть возможности, подсказки всякие тут еще есть. Как всегда, разработчики Плазмы кучу всего впихнули даже в приветствие. Тут прям много текста и много о чем рассказано, что может и умеет Плазма. Тут рассказывается о том, что приложение можно устанавливать из магазина. Еще тут есть страница с передачей статистики. Можно выбрать, сколько вы хотите передавать информации разработчикам. Есть страница с онлайн-аккаунтами. Ну и в конце говорится о том, что можно принять участие в развитии проекта и поддержать разработчиков донатами. Обновили тайлинг. Теперь при нажатии клавиши Win можно расставлять окна по тайлинговому шаблону. Этот шаблон также можно настраивать. В магазине приложений обновили главную страницу. Теперь тут показываются категории с популярными приложениями, выбор редакторов и всякие другие категории. Также немного улучшили поиск. При неудачном поиске в одной из категорий, теперь он будет предлагать искать во всех категориях. В настройках теперь можно настраивать разрешения для флотпак приложений. Для Вейланд появилась функция дробного масштабирования. Улучшили поиск, точнее кейранер, теперь он умеет искать немного лучше. В виджет пипетки теперь можно добавить больше отображаемых цветов в историю. Хотя, как по мне, эта пипетка бесполезная, ведь ее вроде бы нельзя поверх других приложений отобразить. Плавающая панель стала немного умней. Теперь она заполняется, если к ней присунуть какое-то окно. Ну и конечно же, разработчики проделали колоссальную работу. Как всегда, есть куча исправлений, улучшений, полировок и все в таком роде. Для этой версии этот список вышел невероятно длинным. Вот сейчас на экране вы как раз видите этот самый список изменений. Поэтому смотрите на то, как люди старались. Плазма 5.27 это релиз с длительным сроком поддержки, по этой же причине в ней много всяких штук, предназначенных для улучшения стабильности. Но все-таки меня, конечно же, более интересует, какой будет Плазма 6, сделают ли редизайн оболочки и приложений, как это, например, сделали разработчики GNOME, начиная с 42-й версии. Конечно, в отличие от разработчиков Гном, разработчики Плазмы не готовы все переписывать практически с нуля. Это разрабы Гном могут взять, создать, например, библиотеку Advaita и начать на нее переписывать свои приложения с нуля или создавать полностью новые приложения на замену старым. А вот разработчики Плазмы так никогда не делали и скорее всего не станут, так как это очень времени затратно и сложно. Но по идее, при переходе на инструментарий Qt 6 версии, было бы логично разработчикам сделать редизайн оболочки и всех приложений, по крайней мере основных. Но судя по той информации, которая есть сейчас, скорее всего шестая плазма будет минимально отличаться от пятой. Так как разработчики зачастую игнорируют различные классные макеты по редизайну, так как чтобы сделать редизайн, нужно на это потратить много времени. Это очень отличается от философии гном, которые зачастую следуют своим макетам, и можно проще предугадать, какие будут новинки у будущих версий гнома. Ну, короче ладно, на этом все, видео закончилось.